Можно книгу на один год? Да. Сдать книгу через два года спустя. Книгу! Какой срок пошел с момента ее счечения? Теперь, Зуда.